Ребят, тут случилось такое, блин, что я даже вам сказать не могу. Ладно, буду. Хай, Семен. Хай. Привет, друг мой. Как твои дела? Я вниматься полез. Семен. Мы ведь работаем вместе уже не сниз, так? поэтому я сразу объявляю, что ты стал тебя работником yeah? месяца. Anyway. Че? Круто, да, поздравляю. Ай, не, я понял. Это Ламар сейчас будет увидеть это. Ламар сейчас это увидит и скажет, а. Я а не он? но это все Мою тачку угнали, поэтому я, пожалуй, побуду тут с Ламаром. Лучше возьму вот эту вот. Там была моя тачка, вы же видели? ее угнали. А, нет, стоп. На F. Вот, моя тачила. Она тут припаркована. Так, на F. Так, на Escape. Так, на Escape. А, не, Ломара забыл. Ну, не дешь. Ну, давай, садись, Ламар. Садись. Давай. Короче, Ламар заревновал, что... Приревновал, точнее, эту награду. Он хотел самому, чтобы ему дали эту награду. А в итоге дали нам. Дали Франклину. А франклину она зачем? Ну, он сам сказал... Франклин сам сказал, нафига мне, награда нужна. Мне она не нужна. О, вот это вот. Ну дел, который забрал Байк Вагус, кажется, латины с татухой на морде. Ага, это он. Порч, я не хочу лишить у них не прияти, ни хорошо? Нет, это да мне играет, ну и черка, ну, и сам нас только за это платят. Ну же не девочки жестомашь. Погнали тебя, я не верю. Такое же было, когда Saints Row 3 запускал первый раз, вообще-то, я. Помните, точно такое же было. Вот точно такая фигня. Вот кто oh. не взнос, надо взнос три косаря. Damn, so, out, Все ж байх наверняка на ворожный. Все этим за для right, их отнимаем деньги. Плюш мне за это, парень. То есть, хочешь, ну прям идем? боли. ну чё, идём? Не, ну я знаю, что надо будет пойти к тем, к самым крайним контейнерам. Подойти. Блин. Ламар, не бросайте только. Ламар ещё завис немножко. У меня, в общем-то, ПК тоже не особо так грузится. Ну вот всегда так блин. Ребят, ненадолго я предлагаю вам на этой моменте странному остановиться и поделать эм, сделаю я эту миссию попозже сам хорошо ну чтобы вам так скажем не о блин сан-андреас виспучевич Ла Знаю, что в этом гараже этот байки находятся и, или в том пусто. Сейчас, короче, прогрузится у Ламар тут диалог. Коронат, безоружный пистолет. А может, он там... А может там, да. а может вообще там, не знаю где. Бай. Ламар, ну чё, идём? Амар, брат, ну чё Магазин Бош... Бэк должен быть в одном из этих гаражей. Должен быть, это тема всей твоей жизни, брат. Следите за Амаром. Ну тут нету, как минимум я не вижу, чтоб тут светилось что-то. Балишин. Меланома стрит. Я, галерея... Будь круто, нига! Я же не тоже сам говорит, что разбираться с этими татуированными модачами, я... right. <связь> Вот так двигай на дело мне совсем не нравится, Ламар. Ну вот, прогрузились диалоги немножко, и он повел нас, это... котик. Котейки, они ничего плохого не делают, собственно, но вот в чём дело, они на вражеской территории находятся. Найси тебя в Тут. В одном из этих, значит, трех ящиков наша цель находится. Значит, здесь прошел так. Ты ж глад, тут это твой лобок. все. Ладно. Ломар, расслабляюсь. Стой. В... Вот, ну мы с гаражей. Общите гаражи, вот. этих трёх. Если там нет... Ну, мы полностью пролетаем. Нет никого странного. Байка. в натуре нигер. Hola, amigos. Hola, эссе. Давай в укрытие Мне тоже под. Что... Ой, вот. Сюда на букву М. Совсем вроде бы Балсами так скажем расправились Вернись к Ламару, ну но... ладно, к Ламару вернемся так. Ламар, ты запрыгнул бы в машину? Бить да. надо тебя посадить за то, что ты нас тянул к черту байк. Не прошел, блин. Байкер скрылся. Ладно, ладно, ребята. Позже пройдем с вами. Снова. Только на этот раз я, наверное, сам пройду. Опять же, опять же, опять же, опять же. Так. Нет. Ребят, короче, давайте всем, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующем GTA 5. Пока-пока. Скорой встречи, ребят. Пока-пока всем.